Всем привет вы на канале как заработать в интернете и сегодня я хочу вам рассказать о последних новостях в проекте Авроров. в этом проекте я работаю уже более двух месяцев все хорошо мне очень все здесь нравится у меня здесь куплено два NFT генератора 550 и 110 я уже вот здесь заработал вы можете вот нажать на паузу посчитать вот все мои выводы средств монете AVR данную монету я уже обменял на бусты не храню ее также если мы посмотрим на курс данной монеты она очень очень выросла и вот недавно была свеча где-то полчаса назад 093 цента можно было продать если успеть нажать и вот курс как идет посмотрим что будет дальше сейчас компанию аврора продвигают турецкие англоязычные блогеры я думаю этот проект еще будет работать и работать и радовать нас с вами кто сюда зашел вот такими выплатами и в этом видео давайте проверим на платежеспособность данный проект я в нем даже не сомневаюсь что у меня монеты выведутся и я вам расскажу о последних новостях вот так выглядит само приложение аврора кто захочет в нем зарегистрироваться под видео я всегда оставляю две ссылки одна ссылка идет на мой сайт здесь собрана вся полезная информация как зарегистрироваться вот мой пригласительный код также я оставляю ссылка на бота вы можете зарегистрироваться через бота итак заходим в само приложение вот у меня 550 генератор принес 30 авр он мне в месяц приносит 126 авр нажимаю здесь вот отправить сейчас я вам все покажу что данный проект компания финансовая пирамида как его там все привыкли называть она платит практически инстантом. написано в течение двух минут деньги поступают в кабинет также ходят слухи что возможно будет веб-версия нам нужно будет приложение заходить ну все посмотрим в дальнейшем как оно все будет и вот 110 генератор мне принес вот 5 и 3 авера нажимаю здесь так само отправит, отправить отправить на торговый баланс вся сумма и нажимаем отправить итак давайте сейчас вам расскажу о последних новостях и далее баланс обновится мы его выведем в telegram Аврора анонсы здесь вот Аврора публикует последние новости и самая такая очень хорошая новость то что будет проходить лидерский слет с 17 по 20 февраля в городе Анталия Турция и здесь вот э, в анонсе можно почитать подробнее. Вы можете также приобрести здесь билеты со скидкой в 25%, либо же выиграть э, бесплатно. И здесь вот э, написано, обычная цена вот 800 евро. Однако, если вы участвуете в проекте Аврора, вы можете приобрести этот билет за 600 евро. стоимость билета платинум входит обучение и отдых в республике стабильном пятизвездочном отеле Belize Deluxe, работающем по системе Ultra L Inclusive. Если вы хотите приобрести билет со скидкой, то вы можете это сделать при помощи стейблкоина Boost токена AVR, а также в рублях, заполнив вот эту форму. И вот здесь также написано новости. Также Напоминаем вам о том, что каждый участник нашего проекта может бесплатно получить возможность участия в слете Для этого необходимо выполнить план товарооборот в 50 тысяч AVR в первой линии. Также вот здесь какие-то технические вопросы. И вот здесь еще вот хорошая такая новость для всех, кто захочет зайти в проект. Завершилось третье DAO-голосование, принят новый генератор за 55 в. Кто не мог зайти купить генератор за 70 в, теперь можно купить его Будет за 55 в. Когда это все будет, мы увидим, так сказать, на практике можно будет зайти в Marketplace и проинвестировать, купить 55 в. это порядка, там, я не знаю, 60-70 долларов и поучаствовать в данном проекте. Окупаемость в данном проекте примерно где-то 4 месяца. Также вот они здесь вот закупили оборудование S19, G104, -про прокаченный до 130 терахер. Купили 4 ASIC, вроде бы я могу ошибаться, для того, чтобы у кого генераторы прокачены до 15 уровня им платить еще биткоина они здесь будут зарабатывать также кто достигнет статуса бронза он может выиграть 14 айфон до 14 февраля если вы достигли статус бронза вы вот здесь подаете заявку и будете участвовать в розыгрыше 14 айфона также вот здесь недельные конкурсы проходят для всех желающих и вот каждую неделю здесь разыгрывают генераторы и здесь вот первое второе третье место и еще здесь новости что в январе вот разыграли очередной iPhone 14 выиграл вот Александр Пират также они запустили новый конкурс в феврале У кого есть желание можете поучаствовать все новости вот, можете читать в Аврора анонса Чтобы попасть вот, в данные телеграммы, вот, у меня еще спрашивают как попасть в телеграм-канал. Вот, переходим на главную страницу Аврора. Опускаемся ниже. И здесь вот есть все соцсети, все полезные соцсети, куда вы можете вступить и изучать информацию о проекте. Также я оставляю вот ссылку на бота. Когда вы проходите регистрацию, вы также там вступите в Telegram. Видим, вот мой баланс обновился, 48 в Нажимаю здесь вот снять. Ввожу здесь сумму 48. Нажимаю кнопочку вывести. Открывается окно MetaMasco. И здесь нам нужно заплатить небольшую комиссию в BNB, чтобы вывести монеты Итак, заявка на вывод отправлена давайте откроем сейчас Metamask и посмотрим как быстро поступили мне AVR на счет видим выплаты здесь инстантом вот 48 AVR. я их могу сейчас обменять вот так вот нажать здесь обмен и обменять вот AVR, к примеру там на буст она работает вот с бустом да я здесь могу сейчас нажать вот максимум, проверить обмен и обменять. Но я этого сейчас делать не буду. Я еще немного подожду. Вот такие, друзья, новости. Кому интересен данный проект, все ссылки для регистрации будут в описании. Переходите, покупайте себе NFT-генераторы и зарабатывайте вместе с компанией «Аврора». Я думаю, что это очень-очень перспективный проект, и он еще будет работать и работать. Также вот на самом сайте, здесь вот два языка, турецкий и английский. Если кому нужен русский язык, пользуйтесь вот переводчиком. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня, и всем пока!